بسم الله الرحمن الرحيم اللهم وفر فيه حظي من بركاته وسهل سبيلي إلى خيراته ولا تحرمني قبول حسناته يا هادية о Аллах, помоги мне познать благословенность и величие этого дня. Облегчи мне путь для достижения благ, Не лиши меня благодеяний, О ведущий к истине. Во имя Аллаха, милостивого милосердного. Изобыли означает увлечение. О Боже, дай мне пропитание, чтобы я мог получить благодать Священного Месяца Рамадан. А благодать Священного Месяца Рамадан это чтение Корана и мольбы Абу Хамзи. Плачь, над тягатами смерти и того, что будет после смерти. Пример радости и пользы, которые могут быть от благодати этого дня. Покайся и прими то, что это одна из благодатей, которой можно... Воспользоваться во благо в этот день. Это искреннее покаяние перед Богом. Такое покаяние, что нет возврата к греху. Ведь Господь любит тех, кто просит прощения у Него. «Аллах любит кающихся и любит очищающихся» Сура Аль-Пагара, аят 222 Это значит, что Бог любит тех, кто каится и тех, кто очищается Вассаламу алейкум